Всем привет! С вами на канале Дети Сандром Дауна. Творчество и жизнь. И мы сегодня с вами заканчиваем нашу тему по борецкой росписи. На следующей неделе мы продолжим с вами расписывать борецкую роспись. Чем дальше, тем сложнее. Но вы старайтесь и запоминаете И рисуйте со мной. Какие инструменты, материалы нам сегодня с вами понадобятся? Это стакан с водой, так, влажные салфетки, кисточка единичка или нулевка, краска коричневая и влажные салфетки. А также хорошее настроение на нашу работу. А ты хочешь научиться борецким птицем? То тогда скорее подпишись на мой YouTube канал. Поставь класс тому видео и смотри урок до конца. Что ж, какие инструменты, материалы нам сегодня с вами понадобятся? Это стакан с водой, кисточка коричневая красочка и влажные салфетки. И, кстати, точно наша работа. И, как всегда, хорошее настроение на нашу работу. Ой, чуть не забыла. Подпишись на мой YouTube-канал. Поставь класс этому видео и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео или урока на моем канале. Поехали! Некоторые линии они очень э, получились толстые. Допустим, как вот здесь вот, вот здесь некоторые линии, тут немного, здесь тоже толстые. Старайтесь э, делать тоненько. В целом по ошибкам мы прошли. Всем большое спасибо за урок. А ты не забудь подписаться на мой YouTube канал